друзья не пугайтесь со звуком у вас все в порядке просто у меня в руках не балалайка прима, а балалайка alt сразу показываю сравнивайте вот видите на 10 сантиметров примерно больше сзади кстати тоже 7 клепок вот, черное дерево тут тоже присутствует этот альт мастера зюзина примерно начало 20 века Точно до 1906 года выпуска. Альт сейчас в хорошем состоянии. Он был найден в глухой деревне Ленинградской области на чердаке. Был подарен участнику нашего интернет-ансамбля Михаилу, который предоставил этот альт на обзор. Обзор сегодня я покажу вкратце. Давайте сразу на нем поиграю. кожаным медиатором примерно толщиной два с половиной 3 мм безусловно инструмент у нас оркестровый и придумывался и изобретался он исключительно для этих целей чтобы иметь аккомпонентующую функцию оркестра ну традиционно можно сыграть конечно что-нибудь на и допустим звучит светит месяц Этот Альт на самом деле в очень хорошем состоянии. Дека, как видите, в оригинальном виде практически, как вот дошла до наших дней. И благодаря этому Альт, безусловно, является музейным экспонатом. И звучит, кстати, очень неплохо. Он был сломан, кстати, вот в этом месте. Михаил привел его в нужный вид, участник ансамбля нашего. И, собственно говоря, спасибо ему за то, что этот Альт мы имеем Счастье обозревать сегодня струны на нем стоят господин музыкант для балайки альт они у нас с обмоткой то есть как на гитаре да? три верхних стру три 5, 3, 4, 5, 6 струна, они из обмотки. Вот так, точно так же здесь все три струны в обмотке. А, строю у альта, как и у примы, ми, ми, ля или ля, ми, ми, а, просто на октаву ниже. И партии все пишутся в первой октаве, мы читаем их на октаву вниз, по сути, читаем, как на баллайке. На альту можно играть как арпеджата... Просто ударами, да, а можно, конечно, и тремла играть. Сольного исполнительства на льтах практически нет. вот, Но тем не менее, в ансамбле, допустим, дуэтом уже отлично дополняет баллачку Приму. Как компонирующая функция да? или как второй голос. Тоже отлично. В составе ансамбля идеальная вещь. то есть Своим тембром и окраской он любой ансамбль, оркестр, тем более, дополняет русских народных инструментов, конечно же. Да. Что еще можно рассказать про этот альт? Купол деки здесь очень хорошо видно, да? То есть, он не провален, купол, я имею в виду, или дека не провален. Единственное, здесь небольшая трещина, но она не влияет на звук. Как видите, панциря нет. Вместо панциря есть непосредственно вклеенная накладка прямо в деку и этого достаточно 15 ладов мензура 500 миллиметров длина всего инструмента 76 сантиметров то есть он чуть больше чем прима да ну заметили на 10 сантиметров буквально разница и 7 клепок да 7 клепок гриф удобный тонкий. То есть мне играть удобно, хотя немножко тяжелее, чем на премии, поскольку струны альтовые. Да. Более высокое натяжение на них, да. э, высота подставки ну, тут примерно 1, 12, мм, вот как на беспансерных э, луночарских инструментах на премиях. Вот, такой обзор получился, спасибо за просмотр, ставьте лайки, балалайки, пишите вопросы по а, любым интересующим вас темам, конечно же, про балалайку а, пишите, да, если хотите помочь с развитием канала, в описании донаты и спонсорская помощь, спасибо, принимаю. А, если хотите присоединиться к интернет-ансамблю, тоже. Пишите мне. вот Позаниматься со мной лично по видеосвязи тоже пишите. Да, мы находимся, кстати, у, у Димы Наумова в мастерской. если Ну, вы, наверное, поняли и так. По вот этим вот струбцинам и прочему антуражу. Ну, на этом пока все. До скорых встреч. Пока.